Посмотрите новостной сюжетный ряд, например, по тому же самому телевизору. Есть в телевидении гласное или не гласное, там не знаю уж правила <как> о том, что линейка сюжетная строится следующим образом. Шесть отрицательных сюжетов, седьмой положительный, дальше опять шесть отрицательных, седьмой положительный и так далее. Причем эти шесть отрицательных сюжетов они уже порой не знают, где брать. То есть они могут рассказать, что в каком-нибудь Бангладеш чего-нибудь рвануло, да, показать картинки трехлетней давности из какого-нибудь Буркина-Фасо, и потом добавить из этого еще видеоряд войны в Югославии. И все вроде бы как про этот Бангладеш. То есть они ляпают эти картинки только потому, что надо выдерживать вот эту самую норму. Шесть отрицательных эпизодов плюс один положительный. Один положительный, нужно, чтобы человек передохнул, расслабился и опять нагнетение. Да, передохнул, расслабился, опять нагнетение, потом реклама. Да, реклама как метод успокоения. То есть это, это просто метод, метод телевидения. Телевидение нужно для того, чтобы держать, во-первых, пастовый узде, а во-вторых, продавать материалы, продавать продукцию. Собственно говоря, ну ничего для чего, ничего, ничего другого, оно больше не нужно. А как насчет того, что телевидение смотрит меньше и меньше? То есть процент людей, которые, в принципе, составляют общественное мнение, они, скажем так, любимые, которые находятся за бортом. Наверное, в той массе, то, что там земледельцы и так далее, угу. да. вот, то здравомыслящие, то, что там интеллигенция Но здравомыслящие, далее, дело в том, что в процентном отношении про телевизор, потому что у них, по сути дела, нету на это времени, они понимают про это зомбирование. И Сколько то, -то в, в процентном моменты. отношении к 9 миллиардам населения? Ну что, пирамида. Пирамида, конечно. Пирамида. Вот этих вот, те, которые понимают, это самая верхушка пирамиды. А упор-то делается, всё, вся эта кухня затевается как раз для нижней части. Сравните рейтинги телевизионных передач, и вы увидите, что по рейтингу на первом месте уже который год сидит дом 2. <свистит> Понимаете, это люди, люди его смотрят, причем <свистит> <свистит> как раз очень даже понятно, они дают человеку переживания, эмоций, причем эмоций чужих у меня ни одного знакомого нет, смотрит на него, и для меня это непонятно кто живет. Понимаете, какая штука, вы не общаетесь с теми людьми, которые жизни не имеют. У вас все знакомые имеют свою персональную жизнь, судьбу, какую-то карьеру, какие-то деяния, и вы просто не общаетесь с этими людьми. А соответственно, вы не можете быть объективны. Съездите в российскую глубинку и попробуйте с ними обсудить телевизор, они вам все очень подробно расскажут, кто есть кто кто какую функцию занимает, кому куда пойти, да, и что Ксюша Собчак на самом деле самая лучшая, Или кто там, Ксения Бородина, кто там сейчас дал Если раньше, там в 70-е-80-е годы мы оценивали человека по тому, какую музыку он слушает и какие книги он читает, то сейчас более, скажем так, молодое поколение оно определяет друг друга, потому какие передачи он смотрит, да, на каком канале он сидит. В Питере есть такая поговорка, да, посмотрел НТВ, переключи за собой. Не оставляй, как есть, это а дети отравятся.